а где you у нас это блять not... поставили бордюров не разъехаться. Ёпта застрял, застрял прог... на погрузчике. Это это бля, Валера. Бля, теперь слезть еще? Нет! Все поехали. За все? Какого хрена? Это факт. Это подстава. Это подстава все. No все. Несчастный случай на заводе. <laughs> у нас утечка отходов, и у меня есть место в команде уборщиков. За горячий обед Уэйд, готов на все. <laughs> Сынок, надеюсь, у тебя крепкий желудок. Заходи. <laughs> так, следуйте за Флойдом. Ты покажешь мне этот сухогруз? Ага, вон он там У вас сюда вертолеты вообще залетают? Ну, знаешь, типа этих больших воздушных кранов, которые могут поднять целый контейнер Это закрытая воздушная зона, они не пропустят никого без разрешения Если понадобится, собьют А если кому-нибудь нужно быстро войти или выйти с территории? Ну, у нас есть порт, который тралит э, до 50 футов э, Береговая охрана какая? Ну, у них есть катера, малые корабли быстрого реагирования, поддержка с воздуха Мы от них не уйдете Особенно с грузом Возможно, придется мне запрыгнуть тебе на спину и погнать по мосту Миреам Я просто сказал, что на воде у них все схвачены Ладно Вот груза, о котором я вам говорил Как думаешь, что там? Мы простые грузчики, что в контейнерах нам знать не положено Но... но они помечены как армейский груз Правительство с ними что-то не так Когда правительственные штуки приезжают, мы их сразу же грузим А этот груз, он здесь уже давно Ты будешь во мне любопытство На два часа парни из Мариуэзер устраивают в Форесту веселую жизнь СС Булкер? Эй, ты! И ты! Нам нужно двое людей для этого погрузчика. Нужно перевести пару контейнеров из точки Б F. Это не просто А-приказ. За работу. А, да? Так, погоди. Тревор, что за стрелка? Нормально все? Ч там машешь-то я еще не сел? размахался если я вам не подыграю меня отсюда вышибут да можно давайте задавить этого хера? я думаю вы хотите просто заценить это место если не возьмем контейнер вас попросят предъявить удостоверение Иначе я начинаю нервничать не сы как короче грузчиками мы еще не работаем чубарека бы этого еще не задавить так, куда? Кто будет супер? Он сейчас случится, то в команде. Парень сейчас только тогда, когда говно ему. Да не сыти, не уволят, а. Уволят его. Сыкун хера. Так, куда? Где там подъехать Да, yeah, эти контейнеры. Участок Би. Так, стопы. А куда мне подъехать надо? А, именно к этим контейнерам. А, ну я понял. Окей. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Окей. А, это поднять. Это поднять. Поднять контейнер. Окей, хорошо. Теперь так. Да, грузчик, грузчиками мы еще не работали, короче, да? Ладно, поехали. Так, куда-то привезти надо. Точка F. Точка, F, точка F, а где у нас это? Бля. Поставили тут бордюры, не разъехаться. Ну, ёпта, застрял. Застрял в прог... на погрузчике. Ну это.. Это. Это, блядь, Валера. Это. тупо Валера просто. Ч ты не едешь-то ни хера? Твою мать. Ч он прилип-то, как этот? жесть он прилип короче как этот блин давай давай давай давай давай давай давай он тупо прилип короче погрузчик застрял просто тупо прилип короче колесу чё за бред вы ой, же жесть, ой, жесть. опять туда ехать так, ладно. The oh, сейчас мы, короче, сейчас все будет. Не Хотя я я я понял, как это все делается, we'll короче. Сейчас мы все убили. это за за замутим. Все будет круто, как говорит Тревор. Все приехали. Так, э, подъем. Подъезжаем сюда, опускаем, забираем, короче, поднимаем, хлоп okay. и все, погнали зеловка. Сейчас мы know, доедем. Handlers, like хлоп, toy, повернули здесь, Thank теперь повернули I'm сюда. теперь вот так. Теперь вот сюда. Хлоп. Поставить, опустить контейнер. Хлопс. Можно было спокойненько I'm так отпустить. Здрупа в стекло. Ну и хрен с ним, да? Написано опустить контейнер. Я так, я, я так и на. Я так и нажал. Если что, это все GTA. Это все GTA и обучение. Если будет что-то вякать. Оп. Повернул. Лоб. Опустил. Отнись. Опустил. Нет. Давай повыше. Да в смысле? что ты застрел то опять? Прилип такой к этой кератине. Погоди, я запутался. Так. Твою мать, надо ровненько, ровненько. Чтоб все было ровненько. Все, вот так. Вот, все хорошо, цепляй. Раскомандовался там, сидит, блин, стоит там. Командует вот так хлоп. <смех> хлоп вот так вот и все приехали окей мне пора залезать на кран В смысле какой кран то еще ты чё какой нахрен еще кран ты, ты вообще чё кого давай ты сам, я устал. Я устал работать обеденный перерыв. Так, залезь на кран, чтобы добраться до кабины. Ладно. Ну давай попробуем. Охренеть так высоко еще. Никогда не набывался красотами. Я уже час жду крановщика. У меня нет лицензии на управление краном. Hey, Хорошо, что я позвал сюда представителя right профсоюза Чем скорее залезешь so в кабину, тем скорее мы отсюда уйдем Ну, если что, отвечаешь ты Пройди по мостику, потом спустись по лестнице и залезь в кабину Твою мать, еще здесь что-то заставляют работать Да в смысле? Да что ты там мечешься-то? Чего он там пернул? Еще и здесь заставили работать. Right, так, Let's я на месте, do. что делать? Так, погрузите. Стопы, стопы, стопы, стопы, стопы. Сначала поставь кабину над, над, над контейнером. Сменить траков можно Так стоп. Ну и. Гади. А смысле, а, а, смысл, а что делать-то? Ну я вот но ah, no. вот так подняли окей okay. все отлично to to как, зам... как замучено это все right. повыше повыше повыше Так, куда? На машину? Ёб, ты еще на машину надо. The truck. It. You так, я не вижу нихера. Эк? Какой сосредоточ... Как я сосредоточен-то? Да? Лоб! Котейр погружен Все, отлично Один есть Говоришь, не обучен. Теперь жми в другой конец И начинай все заново Давай обратно до самого конца Да я уже еду Ну это, конечно Блин, в принципе не сложно Но, блин, это так муторно Это реально так муторно Кто придумал, блин, это задание Я где там контейнер? Вот он Куда ты? Жжжж. Вот так. Хлоп. Поднимаем. Клоп. Поехали. Там фура уже ждет, наверное. Отлично. Хлоп. И опускаем. Так, немножко сюда. -а -а -а -а -а -а. Так. Все, хорошо. Я думал, покажется типа это... Ну... Отлично, все готово к Отлично, блин. Наконец-то, блин. О, какой вид, не так ли? Сделай пару снимков для своего снижки. Так, доберитесь до обзорной точки. Добраться до обзорной точки. Используйте фотокамеру в телефоне, чтобы сфотографировать корабль. Чуть фотокамеру тут еще и тут угу. фотографировать. Камера-то работает. Не разбита. Так, сфотографируйте часть корабля. Чпуньк. Хорошо, Продолжить. Продолжить. А, сфотографируйте охранника на корабле. Охранника. Флоп. Сфотографируйте часть корабля. Угу. Лоп. Отправьте фотографию Рону. Отправить фото. Рон, Рон, Рон, Рон. рон. Отправка завершена. Спуститесь с крана. Окей. А, босс, я получил фотки, накопаю инфы перезвоню Рон. Все хорошо. Я теперь слезть еще. Нееет! <связывая> все заново что ли? А, все, сядьте в грузовик. <связывая> <связывая> Хорошо, давай, получил-получил а Получил, да, перезвонишь потом Хорошо, спасибо Все, поехали здесь доки че довести и за все какого хрена фотофак uh -uh. это подстава это подстава все брат в доки <laughs> это все мать его подстава я думал опять запорол короче миссия все so no несчастный случай на заводе про ворожа заблочили погнали не буду я читать это сообщение блин. Каждый раз так ладно хорош поехали берем побольше радиус разворачиваемся по другому доку едем открывай ворота секьюрити все поехали Отвали. У меня особо важный груз. Сегодня, короче, поработали и на погрузчике, и на кране, и дальнобойщиком. Перевозчиком. Так, это... А, это другой уже, да? Получается. Вот мы въехали, было. Ну, или нет, это мы это, не въехали. А нет, въехали наверное. Интересно, а здесь можно, короче, тупо просто, короче, туп, тупо работать. Ну, а, вообще вне игры, короче, тупо работать а, в порту. Тупо, знаешь, такая рутина. Не блин контейнер не потерять, я могу. Я могу. Все приехали. Эй, стоп, здесь проход закрыт, запретная зона. Нолентиендо. Не понимай, да э Манифесты указаны здесь. Эй, стоп! Куда ты собрался, чучело? Эй, эй, эй, эй, эй, давай назад, назад. Он, наверное, запутался. Парень не говорит по-английски. Мы что сказали? Должно быть, он неправильно. Он сказал, он сказал, что должен приехать сюда. Чувак, который это записал, должно быть... Пожалуйста, не подходи. Это чемодан, короче, спит. Извини, но я тебе сейчас не помогу. А чё мне надо валить? Покиньте запретную зону. Чё покинем. Доберись до квартиры Флой. Да еще и до квартиры надо добираться. Стой! Мне нужна тачка, вот это по-любому. А это по-любому мне нужна машина. Стой, мать твою! Меня, блин, это.. Твою мать. О! Вижу. Маленькую точилу. Меня по-любому охрана не пропустит. нужно по-любому машина. Это нормально. Это сойдет ты. Урон. Ну, Трэвер, Трэвер, это снимки, это же находка. Это корабль Мериозе. Да-да-да, знаю. Расскажи мне про корабль. Если один человек встанет на мосту с пушкой, а второй проберется на борт, то у нас будут все шансы захватить корабль. Похоже, у них под палубой еще контейнер. Какой-то правительственный груз. Вероятнее всего, военная техника. Да, точно. Я только что нашел грузовой манифест. Наверное, это та штука, которую они испытывают в море. А теперь давай заработать. Если конгломерат Фи не процветает, то в этом виноват только один человек. Да, да, конечно, я знаю про Мэри Уэзер. Где-то было у меня нужное досье. Так, под водой какой-то груз. Это уже интересно. Это уже интересно. Короче, видос у меня затянулся, я его разделю на две части. Пошли вон. Да ё-моё. Блин, маленькая юркая машина, в принципе. Да, короче, разделю. На две части этот видос. Это получается очень длинный. И... Ну, просто смотреть, короче... Длинный там часовой допустим тот же видос Да, это не очень Одно дело стрим, другое дело Let's play, play 20-30 минут нормально А больше это уже тяжеловато Блин, столбы появились откуда-то просто чпуньк, чпуньк, чпуньк. Блин, нормальная такая, да, машинка просто она, прет, маленькая, юркая, быстрая, просто не шумная, повороты входящие, все обрулящее человека возящие опа на крышу не переворачивающая шикардос просто разворачивается вообще на месте занесло повернулся там на 360 и все путем дальше поехал Да е-мое Е-мое Да что ты Началось В колхозе утро все, приехал. Все, короче, бросил. Рона бросил. Второго там, как его зовут. Бросил. Пропошел дерьмо там убирать. Так, погоди, я пропустил поворот. Не пропустил, а не доехал. Все. Машина моя сюда уже отбуксовали. Оп. Из внутреннего карманчика достал чемоданчик. Ну Такой просто летящий походкой. Тревор поднялся домой. Вертолеты летать не меняли ищут. Через следы. О! Что во имя святого? Я пытался это остановить. Дерьми что ли? Ну, оно все шло, шло. Ну будет, будет, уэйт. Честный, упорный, трудный для тебя, так? <соцентричный> Вам удалось получить то, что нужно? Да, да, более-менее. Осталось только разобрать план, разработать план. А это, так, это, это подойдет. О, это его баба ведь даже не красавица. Почему Флойд позволяет ей так с собой помыкать? Ой, тут все дело в заниженной самооценке, нам нужно его реанимировать. А теперь... И... Так... А, еще план составлять, нифига себе. Понаблюдав за ними, я могу уверенно сказать, что эти дрочеры из Уэзер Секьюрити охранят что-то весьма ценное. Думаю, у них эти штуки две, но нам хватает и одной. Первая хранится на сухой грузе в контейнере, что стоит, что стоит Триму. У них полно охранников на этом корабле, видимо, она у них про запас. Как только мы начнем все воздушные на земные морские пути в форт будут перекрыты, вот они отмечены крестиками А это значит, что нам придется взорвать корабль и заходить в груз прямо под водой Нужен парень, который становится бомбы, парень с винтовкой, который присмотрит за нами И парень, который заберет ту штуку, которая окажется под водой Конечно, это означает, что нужно украсть подводку, но ты ведь сможешь раздобыть ее, а? Что? Вторая хрень проходит испытание неподалеку от берега. Они управляют всеми из докры, где я в последний раз видел твоего хузена. Нам понадобится подлодка и, скорее всего, вертушка побольше. Мы отправимся туда, найдем эту ерундовину под водой. Притащим сюда и выясним, что это такое. Сюда? Квартиру? Ладно, так, что мы решаем? Грузовой корабль или подлодка? Так, Получается морская авантюра это у нас по тихому, да, типа грузовой корабль это у нас шумно со взрывом, с брызгами и всякой такой. Ну давайте, ну не знаю. Давайте, короче, это же тр... это же Тревор, короче про ну фигачит, да, задание. Так что давайте пошумим. Давайте пошумим. Самое вкусное ведь на корабле А? Что? Подтвердить, да, подтвердил. Мы с Флойдом, нам поможете еще мы возьмем Майкла и его стажера Так, ладно Откуда этот запах? А, мы сразу идем к местному профсоюзному боссу Тут Уэйд получил траву на рабочем месте Человеческие отбросы просочились с его поры И, к сожалению, он уже не будет нормально пахнуть Никогда Вам нельзя обращаться в профсоюз Ты же член профсоюза и за нас поручился, да? Посмотри на него Понюхай его, понюхай Тревор, Тревор, я поверить не могу, что ты планируешь ограбление у меня на работе Ты осквернил мистера Малину, и бог знает что еще натворил Вы повредили Дебру Послушай, это женщина и профсоюз, это все, что у меня есть может быть, может, спустим на... все на тормозах, а? Ну, если тебе совершенно безразлична судьба твоего кузена, тогда ладно. Но на твоем месте я бы его как следует прополоскал. Нет! Никакого полоскания. Это дичь просто. Что за дичь? А всё, да? Типа. Окей, выполнена. Разведка в порту. Ну, блин, видос сегодня подзатянулся. Да, я не думал, что такое будет затянутая миссия, короче. Вот. Ну, в принципе, выбрали пошуметь. Окей, Майкл. Привет, привет. Привет, Майки. Слушай, мне нравится Лос-Антос. Это свои тарелки. <смех> Завтра делаю свою первую очистительную клизму. В общем, у меня есть на примете одно дело, да? Хорошо. Еще бы не хорошо. Слушай, мне еще надо кое-что подготовить, но перспективы весьма радужные. Я хочу, чтобы ты привлек того того парнишку, с которым ты тусишь, Франклина. Так, посмотреть план еще можно, да? Выход, масштаб, короче. Понятно, порт. Понятно, это мы уже все посмотрели. Окей. Выбрали пошуметь. Ну, я так полагаю, пошуметь, да? Вот. Ну, а на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Я сказал, нет, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.